Приветствую, друзья! На связи Артем Мазур и сегодня в этом видео мы с вами разберем такую тему, что публиковать в Instagram истории. В свое время я начал вести в Телеграме канале рубрику о том, как продвигать свой профиль, как набирать подписчиков в Instagram, как его монетизировать, и я заметил, что тематика Instagram истории, что туда публиковать, что туда постить стала очень актуальной. И посмотрев вообще, проанализировав все, что сейчас предлагается в интернете, я увидел в основном какие-то там фишки, какие-то техники, какие-то там фильтры добавить какой, как текст красивый наложить. Но все это это не будет работать если вы не понимаете основной базы основного фундамента для чего нужны истории какой фар в каком формате они заходят что нужно людям показывать для того чтобы ваш аккаунт развивался для того чтобы ваши инстаграм истории эффективно работали именно об этом мы сегодня с вами разберем в этом видео смотрите вот если говорить в принципе об историях то они выполняют две основные функции Первое – это коммуникация с аудиторией, чтобы вы постоянно не писали посты каждый день, а чтобы постоянно были с, вами, с ними на связи да, в виде вот этих 15-секундных роликов. Либо второе – это создание ядра аудитории. Я об этом уже много говорил в предыдущих роликах, которые выкладывал на этот канал. Что такое ядро аудитории? Ядро аудитории – это то количество активных людей, которые постоянно видят ваши посты. Вот у вас может быть, допустим, тысяча подписчиков, из них где-то, допустим, человек 300 только видит ваши посты. И если вы с помощью истории как можно большее количество людей вовлечете, да, в свои истории, чтобы они там как-то отреагировали, что-то вам там проголосовали, написали, то тем больше в дальнейшем ваши посты будут видеть ваша аудитория, да, чем больше количество людей их будет видеть. Именно поэтому вкладывать свое время, ресурсы и вообще все, вот весь фокус в Инстаграм истории имеет смысл, и это оправдано. Давайте с вами... Сейчас по пунктам разберем вообще в чем главный смысл вообще что вообще туда выкладывать. Разберем четыре основные момента, которые я выделил. Ну опять же, мы берем за основу это то, что вы ведете свой какой-то экспертный блог, то есть у вас не какой-то коммерческий аккаунт, у вас не какой-то там какой-то раскрученный, накрученный супер мощный, звездный аккаунт. Мы берем просто среди статистического какой-то блогера, да, который пишет на определенную тематику и который ставит целью в дальнейшем монетизации своего блога. Вот мы вот это берем за основу. И первый наш самый такой самый базовый формат, да, что публиковать в историях это польза, естественно. Да, то есть мы строим сначала наш весь контент, всю нашу ленту строим на пользе. Человек, когда подписывается к нам на страницу, он подписывается зачем-то. То есть он хочет получить какую-то информацию. Вы его чем-то зацепили. И здесь мы тоже даем пользу в сторис из нашего опыта, да, то есть, что мы можем посоветовать человеку. То есть, мы, когда, допустим, пишем какой-то пост на определенную тематику, да, у человека есть, допустим, проблема. Там, не знаю, как, допустим, возьмем мою тематику, да, допустим, я пишу пост на тематику, как не слить бюджет при запуске рекламы в Инстаграм, да, и, допустим, когда я делаю историю, я могу делать, дать ссылку на пост в этой истории, я могу просто поделиться а, двумя фишками, двумя лайфхаками, которые вот буквально уместятся в 15-секундную историю, и тем самым я даю пользу своей аудитории по тематике своего блога. Вот это первый формат. Второй формат – это польза из жизни. То есть помимо того, что вы ведете блог по какой-то тематике, вы еще и человек. То есть вы можете знать и у вас есть экспертность в каких-то других сферах, не только по тематике. Вот, допустим, я пример тоже приведу. Я недавно там написал пост на тематику, что я вот сделал коррекцию зрения, вот а, так-то это было. И там просто куча комментариев на что, как, а где, и вот начинают, начи, начинают люди спрашивать, потому что им это интересно. Да, ну я написал пост на такую же тематику, можно написать, записать историю. Я вот сделал то-то, то-то, то-то. А, вот как вы это можете у себя повторить? И люди начинают тоже интересоваться, потому что для них эта тематика актуальна, для них тематика злободневная, и они как бы тоже хотят узнать, потому что вы можете дать им информацию из своего опыта, из жизни. Поэтому все наши полезные истории, они сводятся к тематике нашего блога, и второе ⁇ это из жизни. Как их снимать? Опять же, я не буду, как я уже говорил, вдаваться. Мы сейчас разбираем такие фундаментальные вещи. Я не буду вдаваться там в подробности именно технического формата, именно фишек, потому что, ну, на самом деле вы можете посмотреть ролики на YouTube. Там много этих всяких разных фишек и того, как текст сделать красивый, как там красивые видео сделать, как музыку вставить. Или, если надо, я, ну, может, отдельный ролик запишу. Если что, проголосуйте в комментариях об этом. Вот. А здесь же, собственно, два формата по тематике своего блога. Теперь второй формат. Человек, ну, как бы контент публиковать, для этого есть посты, по большей части, да, а, посты, они, как бы, большую часть вашего контента когда то передадут, потому что там много чего можно и написать, и опубликовать, и скриншоты наделать, и видосы добавить, все это можно сделать через посты. Но а, через сториз, вот, польза, она, ну, как бы, по меньшей части все-таки идет. Большая часть идет, это именно вы, автор. Потому что через посты мы можем человеку передать нашу экспертность, в чем у нас есть опыт, чем мы можем поделиться. А через сторис мы можем показать себя, свои ценности, свои качества. Все это мы можем передать через инстаграм истории. Опять же, я здесь написал такие примеры. Здесь... Тоже общими фразами. Но я думаю, что смысл поймете сейчас. Давайте каждый из них рассмотрим. Допустим, ваши качества. Если у вас, допустим, не знаю, там вы очень там смелый человек, вы показываете, как, не знаю, там вы полетели с парашютом, прыгнули с тарзанки или еще откуда-то. Откуда откуда вот это ваше первое там, качество пока. Вы, допустим, очень решительный, там, быстр быстро принимаете решения. Тоже показали об этом истории, Какие-то у вас жизненные ситуации. Это можно делать, и это можно делать, и это можно делать в формате видосов, в формате текста, в формате фоток, скриншотов и так далее. Да, это все может делать. Потом показан свой лайфстайл. Лайфстайл вообще сюда включает себя все подряд: от того, как вы встали, какая сегодня погода, как вы поели, как вы поехали-то в путешествие, поехали в аэропорт, потом прилетели, сделали то-то, то-то, заселились в отель, показали. То есть это все лайфстайл, то, как вы живете. Многие могут сказать: я, я ну, не интересно неинтересно живу, да, я такой не travel блогер никакой, и я, у меня, не знаю, там весь день сводится к тому, что я целый день сижу за компом и ничего не так особо не делаю. И это нормально, да? Но опять же, не... я сейчас показываю все, все возможности, какие можно публиковать в истории. Если вы, допустим, вот я, как я, много работаете дома, и, допустим, за целый день у вас ничего какого-то конкретного не произошло, то опять же комбинируя потом все подходы, которые мы здесь с вами разберем, вы все... у вас все равно будет контент. Не обязательно контент наполнять, чтобы у вас прям куча инстаграм-историй была, потому что об этом. Мы поговорим в дальнейших видео, от этого снижается охват общего потока истории. Но все-таки э, здесь... Один из способов, когда, допустим, мы поехали в путешествие, поехали куда-то, поехали за город или еще что-то, вы всегда можете показать лайфстайл, то есть как вы живете. Человеку не всегда интересно просто сухо следить за, вашими, не знаю, за вашим контентом. Но это вы превращаетесь в статейный блог. Если же вы за своим контентом ставите личность, интересную личность, да, которая есть определенное качество, определенные убеждения, ценности, и показываете лайфстайл, показываете закулисье. Что такое закулисье Когда вы, допустим, как работаете. Я очень часто, допустим, выкладываю сторис, Вот как я. Я, там снимаю часто видео, вот как я там сделаю то-то, вот такие вот у нас результаты в рекламе получились. Я постоянно вот эти скриншоты делаю, потому что показываю за и работы. Люди хотят быть причастны к этому и видеть, как это у вас все получается. Они читают ваш контент и видят теперь вас в, в том, что вообще что происходит, да. Потом работа, как вы работаете тоже показ и как вы отдыхаете тоже все показываете. Я у меня был интересный пример тоже. Я помню. В один из вечеров пятницы, это было где-то года-два назад, я помню, сидел в баре где-то в 5 утра и вел прямой эфир ВКонтакте. И потом мне человек пишет, я у тебя приобрел продукт. Почему? Потому что ты так же, как и я, такой же живой человек, который сидел в 5 утра в баре. И это было на самом деле для меня таким неким откровением, что ну как бы люди синхронизируются с вами именно вот что, если вы такой же, как и я. И поэтому, как, зная свою аудиторию, под эту аудиторию вы подстраиваете, что публиковать свои истории, да? То есть вы, вы, автор, вы себя раскрываете через эти истории. То есть сразу же стоит вопрос: а сколько нужно постить истории? А много ли об себя раскрывать? А если у меня нет идей? Еще раз говорю, что вот это все мы с вами комбинируем. И даже не знаю, там двух-трех историй в день, это уже будет достаточно, чем бы вы ничего не опубликовали. Следующий пункт. Это вовлечение. Как я уже сказал, что для чего мы все-таки делаем эти истории. Наш, на, эти все истории, они нам нужны для того, чтобы вовлекать народ, чтобы большая часть из них там голосовала, что-то поставила, ответила и так далее. Иногда, ну, давайте будем откровенны, иногда нам даже неинтересно, что человек даже ответит. Ну, честно, иногда вот, э, ну, не знаю, там вы спрашиваете какой-то совета, по факту вам даже не интересен совет, но... Вы сделаете это для того, чтобы человек там нажал на что-то сделал. Почему? Потому что если человек нажал у вас, допустим, принял участие в каком-то опросе, то в дальнейшем ваши посты, а ваш вот этот контент, который наш, наша вот основная задача да, – донести до человека контент, он будет ему показываться. То есть алгоритмическая лента так работает. Поэтому вовлечение, все вот эти э, методы вовлечения, которые сейчас вы можете видеть у себя в инстаграм историях, это опросы, вопросы, тесты, э, да, нет, потом э, ответь, ответь мне, помоги-то мне, э, то есть вот эти все моменты, которые вы сейчас там видите, их все нужно использовать. Вот, опять же, рассказываю пример. У меня очень круто, вот самый, наверное, по вовлеченности формат вовлечения работает. Это угадай, куда я лечу. Это, наверное, просто самый взрыв Instagram истории, которого это вообще может быть. Потому что каждый второй, ну, чем больше аудитории, опять же, каждый третий, давайте так возьмем, каждый третий человек, который посмотрел Instagram историю, он голосует. То есть вот этот формат, он очень интересен иногда вы спросите действительно совета вам что-то нужно, иногда вы хотите ответить на вопросы человека, иногда вы а, выберете, помогите мне выбрать. Я вот помню тоже иногда историю публикую, вот что-то сомневаюсь что-то делать и думаю, дай в Инстаграм выложу, вот, что люди ответят. И такое: ну ребят, помогите, вот нужно это делать, там, нужно это купить. Раз голосуют, такой, окей, и потом дальше историю. Окей, ребят, я купил, я что-то выбрал, я куда-то вписался. Спасибо за то, что проголосовали, спасибо, что помогли мне выбрать. И люди любят быть причастны к какому-то мероприятию событию какому-то действию которое опять же на которое они влияют и не только один человек конкретно влияет а когда масса целых людей влияет на какое-то конкретное действие именно с вашей стороны и вот эти штуки они очень круто работают почему в каждой истории я стараюсь добавлять там выбери там насколько круто насколько понравилось выбери там да нет выбери круто или нет и то есть если вы зайдете в истории ссылочка кстати на инстаграм есть внизу вы всегда увидите что постоянно в какой-то истории каждый раз присутствуют какие-то методы вовлечения. Люди любят быть к этому причастны. Вторая наша задача это чтобы как можно больше людей приняло участие в наших вот этих опросах и потом в дальнейшем видело наши посты. Я вижу, что чем больше таких мероприятий, вовлечений я провожу, тем больше в дальнейшем мои посты видят, тем больше остаются охваты. И это действительно на это влияет, на алгоритмы Instagram это очень сильно влияет. Поэтому еще один формат, их можно опять же вовлечение, методы вовлечения комбинировать с вы автор, комбинировать с пользой. Там, ребят, оцените, насколько полезно было это видео. Ребят, а насколько вам это понравилось. Публиковать ли еще такие же видео, да или нет. И каждый раз, вот каждый, каждую вашу историю, в зависимости от того, что люди выбрали, зависит от вовлечения, вы в дальнейшем можете развивать. Вот я еще раз еще один пример привожу. Я говорю, ребят, я хочу развить, развивать телеграм-канал, в котором будет э, публиковаться такая-то инфа, было бы вам интересно. Они такие, да или нет. Раз, большая часть да голосует. Ты дальше развиваешь эту историю. Я говорю, о, окей, смотрите, тогда вот вам ссылка, подписывайтесь. Дал ссылку, потом, оп, дальше, следующая история. Ребят, поскольку я смотрю, такая движуха, как насчет того, чтобы идеи д -д -д -д -д прокачать канал до 100 тысяч человек? И такие да, прикольно. То есть ты развиваешь, начинаешь развивать вот эту идею, и у тебя уже, допустим, три истории получилось. Откуда, Чтобы, чем больше увлечения, тем больше людей начинают голосовать. Они видят эту историю. Главный принцип Instagram истории здесь история. То есть вы даете что-то полезное для людей помимо этого, либо полезное, либо вовлекающее, либо что-то интересное о вас. Но оно идет как история, не просто какие-то отрывки, нарезки, да, там скриншоты чего-то идут, а именно как история. И вот это круто заходит всегда. И четвертый пункт он даже не хочет отрываться. Четвертый пункт – это развлечение. Любой мемас, любой какой-то прикол, любая подколка, любое хаха, -ха, любое что-то, что человеку задаст хорошее настроение, это всегда работает. Идут какие-то там трендовые, хайповые темы, там на тему там, вируса, на тему обвала, на тему кризиса или еще чего-то. Сразу же куча мемасов появляется, куча картинок, и все люди начинают репостить. Это действительно поднимает настроение. То есть помимо того, что вы, возможно, там серьезный, э, какой-то блогер, который пишет какой-то серьезный контент, всегда, ну, в любом случае в любом любой тематике всегда должно быть место поржать по ха хаха посмеяться И там где можно вот действительно поставить вот это было круто действительно человек поднял настроение чтобы ваши истории которые вы публикуете с комбинировались с тем чтобы лю людям поднять настроение это еще одна составляющая успешного введения инстаграм истории то есть какой-то мемаз запилили где-то прикольный видос увидели взяли все это в все выложили также в stories поставили еще какой-то элемент вовлечения все людям это заходит, то есть помимо вашего умного, серьезного такого контента, хорошего, образовательного, должно быть еще место тому, чтобы просто, не знаю, поржать, интересно посмотреть, поднять настроение человеку. Это одна из составляющих того, что публиковать инстаграм истории. Собственно, переходим к чему, что четыре вот эти пункта: польза, вас показать как автора, потом вовлечь максимальное количество людей. И, собственно, поржать, то есть вовлечение с помощью развлечения. Вот это четыре основные составляющие, которые я вижу в успешном ведении Инстаграм-страницы. То есть вот эти все четыре принципа вы начинаете комбинировать. Теперь, что вам нужно сделать сейчас, то что вы можете сделать? Смотрите, я рекомендую как делать, то есть кто-то ведет сторис уже по наитию, то есть знает, что публиковать, как публиковать, когда публиковать, то есть спокойно может это сделать, то есть да, я в принципе принципы уловил, хорошо, буду все это комбинировать. Кому-то сейчас сложно, и до сих пор, вот вы посмотрев сейчас это видео, понимаете, так что публиковать-то в итоге, как публиковать, То есть, мне нужно себя снимать или что-то снимать, как много stories? То есть, Вот эти все технические моменты у вас возникают, но об этом, если нужно, интересно, дайте знать в комментариях, конечно, я запишу об этом, об этом видео. Кстати, если вы не подписаны на канал или не включили колокольчик, чтобы уведомление получать таких новых видео, то обязательно это сделайте. Вот, дайте, дайте знать в комментариях, я, собственно, об этом запишу. Но, опять же, понимая вот эти фундаментальные принципы, я рекомендую вам сделать такой некий Excel-файл. Допустим, вы автор, прописать свои качества, что я люблю делать, какие у меня интересные моменты в жизни происходят, какие интересные там события, как я работаю, и все вот это просто немножко вот пару абзацев на каждый из этих пунктов расписать. Потом по контенту, что я могу донести, какие я могу коротенькие вставочки сделать, о чем я могу донести истории, какой у меня есть опыт, в какой теме. И тоже себе немножечко расписать. Потом по увлечению. Какие, допустим, конкурсы, какие интересные там тесты могу сделать. По своей тематике, возможно, по, возможно просто какие-то из обыденной жизни. Что я могу это сделать? Потом, что я могу из развлечения? И в итоге у вас получится такой некий блок-схема. Да, возможно, это делать в Excel, возможно, в Word. Блок-схема с кучей наработок. И потом просто можно себе сделать контент-план. Я не фанат контент-планов, я контент-планы вообще ненавижу, потому что а, я всегда пишу в формате, там, что пришла, мысль, вдохновение, все, я начал писать. Вот, а, но, опять же, кому-то проще будет с контент плана Поэтому для себя либо вы все это выписываете э, и просто имеете ориентир, либо составляете такой себе некий контент-план, что вообще публиковать. И тогда у вас будет прям все размерено, что сегодня, что завтра, что послезавтра записать. Вот, и в таком формате, если вы сейчас вы видите свою инстаграм страницу вы в дальнейшем вовлечете большую часть своей аудитории через свои инстаграм-стории. И люди будут действительно их смотреть, они будут их ждать, они будут э, просить вас что-нибудь еще записать. Вот особенно с поездок, это прям вообще... Люди любят с поездок истории, особенно когда ты им что-то показываешь. Это уже польза из жизни получается. Вот, когда там я иду сюда, а вот здесь посмотрите, а вот это прикольное такое здание, и все, люди кайфуют от этого. Но опять же, как пример был. И для себя вы обозначите истории. А в дальнейшем уже, возможно, в видео мы разберем там уже фишки, лайфхаки, техники, уже более такие технические моменты. Вот, на этом я видео заканчиваю. Если оно было для вас полезным, то ставьте лайк под этим видео, пишите вопросы в комментариях. И, собственно, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. С вами был Артем Мазур. Желаю великолепного дня. До скорого.